Прошла встреча со студентами первого курса. Горжусь, что вот пока приглашают, значит, востребованность есть у нас в выпускниках. Студенты стали призерами чемпионата Северной Евразии по программированию. Наша команда с Казанского федерального университета в этом году получила диплом второй степени на финале чемпионата Северной Евразии по программированию и завоевала путевку на финал чемпионата мира. Почему важно вакцинироваться? Либо человек переболеет коронавирусной инфекцией с неизвестным при этом исходом и прогнозом. И второй момент, и второй как бы путь – это, конечно, вакцинация. И, и вакцинация – это, конечно, шанс приблизить время окончания пандемии. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Миляша Хакимова. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась традиционная встреча с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации Равилем Ахмедшин со студентами первого курса. Все подробности в сюжете. Встречи со студентами первокурсниками проводятся уже в пятый раз. Равиль Ахмедшин сам является выпускником Казанского университета. Он с гордостью приходит к своим коллегам, ведь им тоже интересно послушать своих выпускников. Для меня очень большая честь. Меня приняли членом Победительского совета институционологии. И горжусь, что вот пока приглашают, значит, востребованность есть у нас в выпускниках. И у нас очень много таких выпускников в Отделение татарской литературы работает в разных сферах. Но первоначальное образование, которое мы здесь получили, все равно является основой для всего. Равиль Ахмедшин рассказал обучающимся о системе представительства Татарстана в регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья, знаменитых татарстанцах, которые внесли и вносят вклад в развитие республики. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.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 Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Миллионы россиян уже сделали прививку от коронавируса. Жители страны все больше доверяют отечественной вакцине «Спутник Ви», уже успешно зарекомендовать себя и за рубежом. Почему же все-таки есть необходимость вакцинации? Расскажем в нашем следующем сюжете.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 И как раз-таки для того, чтобы собрать мнение наших коллег, да, мы позвали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 Для проведения данного мероприятия приглашены сотрудники ГАУЗ городская поликлиника номер 21, а именно стоматологи, терапевты, приглашена лаборатория и псих... клинический психолог. Со стороны КЦСО доверия также приглашены психологи, которые проводят индивидуальную и групповую работу.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 Будьте здоровы и заботьтесь о себе. Нджиминибаева, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Фарид Захидуглы, Универ Универньюз. На этом все. В студии была Милеша Хакимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!